Друзья, еще один обзор. Вышло несколько новых airdrop, в том числе от биржи Hotbit. Все у меня будет в телеграм-канале, ссылку в описании. Давайте с биржей начнем. Hotbit раздают пол 10 тысяч долларов русскоязычным пользователям. Рандом на тысячи участников, по 10 долларов в каждом. Людей мало, поэтому шансы большие. Присоединяйтесь, ну не дадут. Попробуем в следующий раз. Задание легкие. Подписаться в Telegram группу, сделать скриншот, пройти регистрацию на бирже, тоже сделал скриншот. Я перешел в раздел реферальный бонус. Там был виден мой UID. Сделал скриншот всего экрана. Открываем Google форму и заполняем. Сначала загрузить нужно по-моему скрин от биржи, потом ввести UID от биржи. И следующий, загрузка скрина телеграм группы. Отправляем на проверку. Завершение 15 апреля. Дальше, аэрдроп на 2 минуты, тоже рандом, 15 тысяч участников, шанс огромные. Стартуем бота, решаем пример, жмем контину, вводим ответ. Подписываемся на 2 Telegram, Twitter плюс ретвит закрепленного поста, со своим комментарием и тегами трех друзей. Добавил вверху и внизу. Дальше жмем чек, вводим Telegram username символом собака, ссылку на Twitter, адрес кошелька Binance Smart Chain от MetaMask. Ну и на этом все. Ваша статистика, а реферальная ссылка, можете приглашать друзей. Оп, не туда. Ну и вот еще один гамбит. Переходим на сайт, вводим почту, подтверждаем ее. Готово. И кто пропустил мое предыдущее сегодняшнее видео от биржи Eubit, где мы с вами зарабатываем монет монету FastDollars, кто не в курсе, смотрите мое прошлое видео, сегодняшнее. Появилось новое задание. Стартуем бота, выбираем язык, указываем почту от биржи, дальше выбираем пункт «Получить». 4700 доллар. Копируем код и вводим его на сайте. В разделе Airdrop. Пункт с новым заданием. Получаем 700 монет. Задание одноразовое, по-моему. Ну и вот все 4 свежая раздача На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.